Всем привет, гик-пикник! Сегодня мы снова на этом чудесном мероприятии, и журналистом от общества скептиков сегодня буду я, меня зовут Ира. Мы снова второй день подряд ходим по гик-пикнику и опрашиваем разных интересных людей, задаем, может быть, каверзные вопросы, делаем интервью с ними. Надеюсь, вам понравится, вы будете нас смотреть, вы получите удовольствие, так что пойдем смотреть! Мы занимаемся распространением критического мышления, популяризируем научный метод и а, оппонируем всяким псевдонаучным и паранормальным учением и так далее. Пытаемся научить людей отличать науку от того, что ею не является. А у нас на стенде вы можете заполнить небольшую анкетку, и а, если наше мнение как-то не совпадет с вашим, то мы сможем с вами подискутировать а Вот либо в личной беседе т -т -т -т, либо у нас организуются круглые столы, вот ребята друг с другом а, спорят и в аргументированной беседе пытаются доказать друг другу, что их мнение ошибочно. А, также у нас а, есть логические задачки, можно порешать с ребятами и через буквально 20-25 минут у нас начнется конкурс конспирологии. А, у нас уже есть участники заявленные, вот, а, поэтому можно будет прийти посмотреть. Значит, суть была в том, чтобы придумать свою теорию заговора и представить докладик небольшой на 5 минут. Если нам понравится и публике понравится, то можно было выиграть а, вот такой вот приз, а, пакетик со всякими ништяками. Мы сверхтяжелая находимся сверхтяжелая на стенде Спаго. Лучшая, это астрономы очень крутые ребята. Послушаем чуть-чуть это... их лекцию, посмотрим, может какой-нибудь возьмем интервью. Леверки. Ну вот тут вот мы видим Добавляйте телескоп. Интересно, а можно к нему подойти вот просто, взять и подойти и посмотреть? попробовать поуправлять роботизированной рукой как в фильме Терминатор посмотрите на поезд um, как фильм будущее попробовать Господи Боже настоящего чистого у нас специальные самое Ага, да, да, Это Гикпикник День. Второй у нас на связи а, Иван Хмельницкий, он а, специалист по нано-бионике. А, и вот а, расскажите, пожалуйста, а, вот вообще у нас а, мало, мало кто знает, что такое бионика в целом. Не, не, не только нано и микро, а вот что такое бионика в целом? Что это такое? Бионика – это такая наука, которая находится на пересечении различных дисциплин, таких как химия, биология, физика и технология, и которая изучает различные... А, биологические объекты и возможность создания технических устройств, повторяющих их свойства. Значит, еще одно область приложения бионики – это внедрение в биологические объекты различных э, технических решений, как какие-то там датчики, сенсоры, значит, э, помпы или вот что-то такое. А, а скажите, пожалуйста, чем нанобионика и микробионика отличаются от классической наноинженерии? Э, значит, классический… Ну, вообще в наноинженерии значит на самом деле это достаточно смежная область да то есть у нас когда мы говорим о наноинжерии, мы говорим там, о какой-то наноробототехнике, пытаемся создать какие-то вот, маленькие роботы, которые с таями будут перемещаться там, у нас в сосудах, да, что-то делать. Да. И, соответственно, вот эти принципы мы берем откуда? У там у бактерий, которые то же самое делают, да, как-то движутся. Вот, собственно говоря, вот этим и занимается бионика. Есть, пытается э, применить свойства биологических объектов в каких-то технических решениях. Отлично. И, наверное, последний вопрос. Скажите, вот как вы пришли в популяризацию науки и как вы считаете, на ваш взгляд, стоит ли вообще этим заниматься в целом? Э, популяризировать науку, безусловно, надо, а пришел я, мне вот неделю назад попросили прочитать лекции. То есть, так вот генерализованно вы этим не занимаетесь? Да, ну так я преподаю в университете студентам различные дисциплины, там по химии, по электронике. Вот, ну и... Иногда там вот со школьниками тоже приходится работать из подшепных школ. Спасибо вот. огромное, всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, друзья! У нас сейчас будет небольшое интервью с Александром Соколовым, редактором портала ⁇ Точка .ру. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, вот у вас прошел уже пя... четвертый прошу прощения, форум ⁇ Ученые против мифов ⁇ и пятый планируется в Москве. Расскажите, пожалуйста, вот мы в Питере находимся. Когда будет второй форум в Питере? Я думаю, в январе следующего года. Январе. Мы решили раз в год проводить в Петербурге, два раза в год в Москве. Вот. Может быть, и в других городах тоже. Здорово. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, еще вот о чем. У вас недавно был опыт очень интересный. Вы пилили гранит. Раньше вы его сверлили, сейчас пилили. Вот еще то... и долбили. Еще и долбили. Да. Здорово. Вот. Расскажите, пожалуйста, была ли какая-то реакция от альтернативщиков? Писали ли они вам, что у вас там технология неправильная, вы вообще все не так сделали и так далее? Ну, конечно, писали. Они пишут каждый раз. Причем они пишут все время примерно одно и то же. Причем то, что другие писали, что мы им отвечали, они не читают. Они приходят, смотрят и заявляют, а вы попробуйте распилить 100-тонный многометровый гранитный блок, Построй, попробуйте сделать саркофаг, постройте пирамиду и прочее. То есть, ну, короче говоря, реакция всегда одна и та же. То есть, ну, у, у, у человека адекватного реакция, что ну, вот, да, действительно взяли и распилили. Если, если у человека рушится мировоззрение при этом, у него начинается ломка, это может происходить в, в очень эмоциональной форме. При этом, ну, в общем, они действительно достаточно однообразны. Поэтому мы даже решили составить такой список часто задаваемых вопросов немогликов. Вот сейчас мы его такой делаем, чтобы просто их туда отсылать. Потому что надоело повторять все время, что, когда нам пишут, а попробуйте напилить вот так гранитных блоков для пирамид. Друзья, пирамиды построены не из гранита, а из мягкого камня, известняка. Его не пилили, его вырубали другими инструментами. Не это мы показываем. То есть каждый... Важно понимать, что любое сложное сооружение, изделие это последовательность множества этапов. То есть, допустим, каменная ваза сначала вырубалась из цельного блока камня, потом обрабатывалась какими-то резцами. Потом у нее высверливалась медным сверлом полость. Потом она растачивалась кремниевым резцом. Потом все это шлифовалось, полировалось с помощью абразива там и других. То есть, короче говоря, любое сложное изделие делается с помощью последовательности этапов, где используются разные инструменты, разные технологические операции. Пирамиды не выпиливали, не высверливали. И мы показываем некоторые технологические этапы, которые использовались в определенных ситуациях. Вот, допустим для Вот эти пропилы для декоративных целей, сверления для того, чтобы делать, например, отверстия для того, чтобы дверь вставить, например, в храме. Вот там делались такие. Или делались полости некие в саркофагах, там делались серии отверстий, а потом между ними вырубались перемычки, и получалась полость уже другой какой-то формы. вот. А планируете вот сделать последовательность всю от камня цельного до изделия? Планируется такое? Но... Почему нет? Ну, просто более сложное изделие – это больше времени и это расходы. То есть, когда мне предлагают, там, давайте вы сделаете саркофаг, я говорю, окей, давайте деньги, потому что на это уже, это все делается силами энтузиастов. Вот, несколько дней мы можем потратить, но саркофаг один делался в древности больше года. Это работали несколько человек, это был тяжелый, вредный труд. Вот кто готов это профинансировать? Пожалуйста вот но мы хотим другие сейчас эксперименты делать у нас николай васютин сейчас упражнялся в вырезании надписей на граните с помощью кремниевых резцов это интересно получается да? ну неестественно потому что могло и не получиться и даже среди ученых некоторые сомневаются в том что это было возможно но показали что возможно вот мы хотим к осени такие эксперименты провести вот так ну просто короче говоря нормальные люди которым интересно они пробуют а есть те, которые сидят на диване и кричат, что никто ничего не мог. Не моглики. Да, не моглики. А, расскажите еще, пожалуйста, вот, вы ходили на РНТВ уже второй раз. И вот что делать с людьми? Uh, которые, которых не удалось, во-первых, переубедить, и во-вторых, uh, что вы будете делать, если ваши слова такие порежут, как-то смонтируют и подадут под неправильным, скажем так, соусом? Вы будете как-то реагировать на? Uh, а можно того, устроить вот, судебное плане? разбирательство. У нас же есть документ, uh -huh. у нас есть записанное полностью мое интервью. Если мы увидим, что его исказили, искромсали и прочее, то вполне есть законные основания подавать в суд вот ну и если они это сделают как, как я, вы думаете сделают? Я не знаю посмотрим mm -hmm. так что вот этого ответ на вторую часть вопроса да. что делать с теми, кого не удалось переубедить но ну, может быть конечно махнуть на них рукой потому что переубедить всех не удается, но мы как раз надеемся что есть всегда некая адекватная часть общем, большинство людей все таки вменяемые опыт показывает есть там такие ультра -упоротые. вот, а есть более-менее нормально есть сомневающиеся, вот и на кого-то действительно это подействует, кого-то может быть чуть-чуть мы подтолкнем, чуть-чуть повернем в, в сторону светлую, Но, кроме того у них есть дети, да, вот вот, может кстати, быть да. для них это будет полезно, вот поэтому я всегда мне часто говорят, что мы занимаемся там и бесполезным делом, нет, я так не считаю, всегда есть некоторая часть людей, которые с которыми можно вести диалог, если это делать нормально. Последний вопрос, Вот расскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд обстоят дела с популяризацией науки в России и борьбой со лженаукой в России. Побеждает ли наука или пока что еще она находится под каким-то гнетом мракобесия, скажем так? Мне кажется, что рано почивать на лаврах, mm -hmm. то есть какие-то позитивные сдвиги мы видим, мы можем видеть и негативные сдвиги, когда принимаются законы некоторые, акции какие-то проводятся и прочее, но есть и, и так сказать, Некоторые признаки положительные, вот, когда проходят какие-то вот, мероприятия, вот, мы наш форум постепенно увеличиваем, наращиваем его масштаб, издаются книги хорошие, больше людей стало интересоваться популярной науке. Конечно, все это капля в море. То есть всегда полезно там, некое отразвление проводить для этого. Идти в народ, включать определенные телепередачи, читать комментарии к определенным видео, чтобы видеть, что, конечно, большое количество людей, они далеки очень от популярной науки. Вот. Но есть некое интеллектуальное меньшинство. Но вот это меньшинство все-таки это некая сила, которая движет человечество. И нужно стараться хотя бы понемножечку, понемножечку вот как-то изменять вот, это вот, скажем, расположение сил, сдвигать чашу весов в сторону светлых сил, в сторону добра и прогресса. Вот этим мы занимаемся пусть... Пусть там, может быть нашим потомкам удастся как-то переломить ситуацию. Но мы сделаем что-то для будущего. Перспектива есть. Да, перспектива есть всегда, пока мы живы. Здорово. Спасибо вам огромное. Было да, очень пожалуйста. приятно. Спасибо, Спасибо. большое. Да. И вам. Всего доброго. Всем привет, ребят. Здравствуйте еще раз. У нас на связи Женя Тимонова, российский популяризатор науки. Женя, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а кто это у вас в руках? Это Паранда. Это одна из тупиков в эволюции человечества». Видите, вот у него такой гребень на черепе, к нему крепились жевательные мышцы. Здесь вот нет самого интересного, что было у парантропа, это и у челюстей. Челюсти у него были огромные, именно поэтому вот этот крепежный, крепежный каркас здесь существует. И именно из-за этого у него очень малый объем челюстной коробки потому что все было за челюстями. Ну, извините, потому что сейчас говорили про аппарат и тут вы. Ну, а бывает. что вы хотите а, Женя, расскажите, ну, пожалуйста, как вы пришли в популяризацию науки, как вас это заинтересовало, и почему вы решили этим заниматься? Ну... Я начала заниматься тем, что мне интересно, то есть рассказывать людям о животных. Этим я занимаюсь примерно лет с четырех возраста. А в какой-то момент наши пути развития, сближаться науки, просто пересеклись, и дальше мы идем вместе. Здорово. Ничего специально не было сделано. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот как вы считаете на данный момент, какое состояние у российской науки, побеждает ли она или она все еще находится под давлением мраковещения, скажем так? Где вы эти вопросы берете? Вы не поверите, к нам приходится очень много людей, которые утверждают, что нет эволюции, нет, значит, гомеопатия работает, американцы не были у Луне, а ГМО это вредно. Вот поэтому. А, ну, даже если приходят такие люди, это не значит, что существует некая война между наукой и, и антинаукой. Все развиваются своими путями. Потому что путь науки, он более перспективен. Ну, собственно, он единственный есть перспективный. Поэтому. Ну, война это не совсем то слово, которое описывает, в принципе, состояние развития. И поэтому все потихонечку развивается, но мракобесные тенденции они будут отваливаться, потом будут возникать новые, потому что всегда, когда есть что-то, есть еще альтернативное что-то. Хорошо, спасибо вам огромное, было очень приятно, мы очень любим ваши видео, все время смотрим, с самого начала я все посмотрела, спасибо, спасибо вам большое. друзья, вы у нас а, победители нашего конкурса конспирологии. Шапочку мне верните, пожалуйста, спасибо. Вот, отлично. А, скажите, пожалуйста, а, как вы пришли к своей теории, а, как вам а, удалось стать собственно докторами конспирологических наук, и какие препятствия были на этом пути, и что вам помогало? Google! Мы много работали, перебрали массу, ну, порядка пяти видеороликов на канале Ютуба. Это солидная доказательная база, друзья мои. Да. Просмотрели их все, увидели, что на всех роликах есть замечательные закономерности, которые можно обработать. После этого мы воспользовались инструментальным анализом. Вот, вот собственно инструменты которыми мы пользуемся да. мы готовы предоставить это общественности чтобы люди знали и каждый каждый обыватель теперь может повторить наши исследования убедиться на своем опыте что все именно так и доказать это и я надеюсь что человечество пойдет дальше и сделает решительный шаг, чтобы остановить этот ужасный заговор. А, скажите, пожалуйста, а, да, конечно. А, кроме того, мы ознакомились с другими солидными конспирологическими работами, и это помогло нам понять методологию работ. Также мы э, немножко послушали замечательного теолога, который выступал здесь. И много из его аргументов мы постарались понять, но так и не смогли впихнуть в нашу Он слишком конспиролог для нас. Нет. Э, а, да, заговор, а, заговор. Про, про что у вас А какая заговор? разница? Собственно? Ну на самом деле все очень серьезно. Все очень серьезно. Ситуация в том, что Рич, так называемый R. Докинс, так называемый Air Докинс, он не человек. Это машина. Вообще Имя Докинс – это аббревиатура, которая означает. Well intelligence, never stopping. То есть, то есть, спорящий искусственный хорошо известный интеллект, который никогда не становится. Собственно, он занимается генерацией. Доказательств в пользу гипотезы эволюции. Ну, как мы знаем, ошибочной. Более того, у нас есть подозрение о том, что вся так называемая гипотеза эволюции была в свое время сгенерирована этой зловредной программой Докинс. Есть ли у вас еще вопросы? А, да, вот скажите, пожалуйста, меня очень интересует следующий вопрос. Собираетесь ли вы писать монографию и описывать свою теорию в больших подробностях для того, чтобы читатели могли а, проникнуться? Безусловно, люди должны знать об этом. Мы напишем об этом на форуме, соберем комментарии компетентных специалистов и продвинем эту теорию. Нашу теорию, мы в ней полностью уверены в массы. Также мы с удовольствием ознакомимся с предложениями издательств. Спасибо. Спасибо вам большое, ребята. Очень было приятно. Вы меня убедили. Я буду проталкивать вашу теорию. Спасибо. Будьте конспирологичны. Будьте конспирологичны, друзья. Расскажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Медведь работает Медведь работает А... Так вот фестиваль вообще сам нравится? А что, нормально? нормально, да? Ну хорошо. Спасибо тебе большое. Давай, Руку. <звук> <звук> Мы продолжаем гулять на гиг пикнике 2.0. Точнее, второй день гиг пикника у нас идет. А, он потихоньку уже переходит в свою такую стадию а, более спокойной. Основной народ разошелся, погода уже распогодилась. И направляемся к главной сцене опять, посмотрим, что там интересного и нового творится. Что у вас тут на стенде? Что вы представляете? Мы представляем Израиль, Культурный центр Израиля в Петербурге. Мы представляем некоторые проекты Арельского университета. Я работник Арельского университета из Израиля. И тут есть некоторые роботы, которые имитируют автономных роботов. Есть термокамера, тепловизор, робот с высокой проходимостью и еще группа роботов. А, скажите, пожалуйста, вот Наверное, один из, один из таких вопросов, который лично меня да, интересует, вот, а каково, на ваш взгляд, состояние науки а, вот, за рубежом? Ну, вы наверняка же много путешествуете, как-то общаетесь, да, есть, поддерживаете связь. А, состояние науки и технологий, вот, в том числе робототехники, вот, в России и за рубежом как вот это поставите? А, робототехника на сегодняшний день одна из самых развивающихся отраслей. И она развита как в других странах Израиль Европа так и в России и, как я сказал мы бы были рады поддержать академические связи хорошо спасибо большое очень было приятно а вообще скажите вы вот популяризацией занимаетесь как таковой? или у вас чисто академическое вот, а, направление у нас более академическое направление но мы занимаемся и популяризацией науки тоже конечно то есть рассказывайте людям да. так, так, про просто о сложном Yeah. на Гиг Пикник 2017 в Петербурге. Мы уже все очень устали, долго ходили, много что видели, много что вам показали. И надеюсь, что вам было интересно, весело с нами путешествовать по этому миру науки, искусства и технологий. Приходите на Гиг Пикник, приходите к нам в общество скептиков, заходите в группу ВКонтакте. И до скорых встреч!